Приветствую вас, друзья! Прежде чем вы начнете проходить данный курс, хочу показать те результаты, которые вы можете получить от нашей воронки продаж, которые вы получите в конце данного курса. Данная воронка, как я сказал, стоит более 10 тысяч рублей, но вы ее получаете абсолютно бесплатно. От вас лишь требуется ваше желание начать зарабатывать в этом бизнесе. Сейчас я покажу вам небольшую статистику по оплатам через воронку продаж, то есть если вы будете использовать этот инструмент, этот инструмент будет сам приводить вам клиентов, сам обучать ваших клиентов и соответственно будет работать система дубликации, и вы начнете зарабатывать нормальные деньги, то есть те цифры, которые я вам показывал на предыдущем видео, они вполне реальные и вы в любом случае рано или поздно до них сможете дойти. Ниже будет уже полностью расписан маркетинг, то есть как это все работает, как сделать оплату, то есть купить тариф первый и так далее. Да, в этом видео я хочу показать просто то, что вы получаете от нашего бесплатного курса. Итак, давайте зайдем в раздел «Команда», в раздел «Мои партнеры» и я покажу вам статистику оплат, да, чтобы вы понимали, то есть сколько людей регистрируется и сколько оплачивают. То есть вот это... Человек оплатил, то есть он зашел на 5 уровней. То есть он оплатил сразу 5 столов, грубо говоря. И, как вы видите, вот только сегодня зарегистрировался. Перед ним тоже зашел человек, оплатил 2 стола. Два человека, например, только зарегистрировались, но ничего не оплатили. Но мы видим, что постоянно идут оплаты. Да, то есть очень мало людей, которые не оплачивают. Но, возможно, они оплатят там сегодня-завтра. Потому что уже заполнили свои данные, добавили свои... Телеграм кто-то, кто-то ватсап свой добавил и так далее. Да? Но в основном все люди, которые сюда приходят, они оплачивают. Вот переходим на следующую страницу, на вторую. Также мы видим, есть люди, которые не оплатили. Вот кто-то добавил свою социальную сеть. Опять же, человек не будет просто так социальную сеть добавлять. В любом случае, вы всегда можете ему написать на его e-mail, да, задать какие-то вопросы и так далее. Но здесь мы опять видим, вот, три человека подряд оплатили идем дальше, еще один оплатил. Да? Переходим на, третий, э, на третью страницу, также мы видим, что большинство людей, которые регистрируются, опять же, через воронку продаж, они все э, производят оплаты. И таким образом, мы можем дальше листать, а это, по сути, вот эти оплаты, это ваши уже заработанные деньги. Как вы видели, я заработал неплохую сумму денег. На данный момент мой доход составил 1 миллион двести семьдесят три тысячи рублей это за два месяца с небольшим опять же я хочу что хочу сказать это сделано только за счет того что у меня есть готовая система да? система дубликации то есть воронка продаж я бы ну мне бы просто не хватило бы времени чтобы общаться со всеми этими людьми и при и привлечь шестьдесят клиентов да, за два месяца, то есть это мне надо каждый день вообще не спать и каждые пять минут с кем-то разговаривать, всем рассказывать о проекте то есть за, э, всю работу рутинную за меня делает этот инструмент, то есть воронка продаж, которую вы получаете в принципе, я думаю, вам теперь стало все понятно, и ваша сейчас задача – просто пойти по урокам, обязательно посмотрите маркетинг, принять решение, на какие тарифы вы будете заходить. Здесь есть два маркетинга – это basic и «Прогрессив». Я рекомендую зайти и на тот, и на другой сразу же, да, чтобы не терять, как говорится, время и клиентов. Потому что, если, допустим, ваш клиент придет и купит, например, тариф «Бэйсик», то вы получите с него там, 25% партнерских, если сами не купили, но этот партнер улетит дальше под другого партнера по маркетингу. Да. А, то же самое с тарифом прогрессив. Да, то есть Здесь вам в любом случае желательно, конечно, все это оплатить для того, чтобы начать нормально зарабатывать. В общем, посмотрите маркетинг, как он работает, и уже сами принимайте решения. Лично я, что в первом маркетинге, что во втором, я зашел сразу на все возможные столы какие были предоставлены да, то есть на первые пять столов соответственно я зашел если у вас есть возможность можете заходить сразу и на шестой и на 7 и так далее да. вот но я рекомендую конечно же вот эту первую пятерку а, покупать это 8700 рублей в прогрессиве либо вы можете взять первый стол треугольником это всего лишь 300 рублей второй стол треугольником 600 рублей то есть обязательно заходите треугольниками не нужно заходить одним аккаунтом это во первых вы будете делать ту же самую работу, а зарабатывать в три раза меньше. Также в кабинете вы найдете всегда бизнес-тренинги есть, это видеоблог для бизнеса, взрывной трафик есть, вебинары постоянно проводятся, бонусы от партнеров, то есть от нас вы получаете бесплатные сервисы, 500 рублей на рекламу в Surferner, и скоро еще появятся дополнительные сервисы. То есть здесь, по сути, вы получаете готовый бизнес под ключ э, за минимальную плату. То есть, по сути, вы оплачиваете как бы сервис, да, но одновременно с этим вы получаете еще и бизнес. Помимо этого, в нашей воронке встроены множественные источники дохода. То есть, когда вы будете рекламировать страницу подписки, вы одновременно будете зарабатывать и с этого проекта, и с тех проектов, которые включены в данную воронку. То есть, с рекламных сетей, когда люди будут заказывать рекламу, ну и так далее. То есть, э, тот инструмент, который сейчас у вас в руках, я рекомендую его забрать, да, то есть не пропускать эту возможность мимо, потому что такие деньги в интернете вы ну, нигде не заработаете, если не будете использовать эти инструменты. Вот, на этом все, с вами на связи был Евгений Ванин, переходите к следующим видеоурокам, посмотрите маркетинг, ну и дальше уже шаг за шагом делайте те действия, о которых мы вам говорим. Всем пока!